Так, Приветствую вас на своем канале И в этом видео мы будем устанавливать Google сервисы на телефон Huawei P40 Lite Данный метод установки Google сервиса подходит не только Huawei P40 Lite Вот видите у нас в руках Huawei P40 Lite Но и также подходит данная установка Google сервисов на телефоны Huawei P40 На телефоны Huawei P40 Lite E И на Huawei P40 Pro это точно проверено. Так что, если кому нужна данная инструкция, продолжайте смотреть. Ну а дальше мы вам расскажем, что для этого нужно. Ну и по инструкции будем делать установку. Для этого нам нужно будет Huawei P40 Lite, естественно, без гуклов, без ничего. Второй телефон для э, перевода фотографий потому что будет у нас текст на английском языке. Английского я не знаю. Если кто-то знает английский, очень хорошо, то вам второй телефон не нужен будет. Здесь уже установлено, кстати, вот приложение, которое нам нужно. Вот фотопереводчик. Сейчас яркости добавлю. Вот. Вот она, фотопереводчик. Сфотографировали, автоматическое перевело и все дела есть. Так, дальше. карт Вот такой нам нужен будет. Это все напоминаю, для понижения прошивки и установки в Google сервиса. Вот такой переходничок с картридой на телефон, или вот такой маленький можно использовать, Type-C. И флешку на 64 гигабайта. Так, сейчас у нас в процессе скачивается прошивка понижающая, это на 226 гигабайта. И приложение уже у нас скачано. Так, короче, вот вы попадете на мой канал. Тут будет видео. Google сервисы. Huawei по 40 Lite. И вот здесь будут ссылочки. Ссылочка на прошивку 226 нажмете. Нажимаем и переходим на файловый. На файлообменник и файловое хранилище. Так, здесь ищем мы вот Huawei Honor, нажимаем два раза, два раза, дальше опускаемся почти в самый низ. Так, это не то. И вот видим Huawei, понижение прошивки для установки сервиса Google. Два раза нажимаем. И здесь вот будут телефоны, которые вот можно понижать и устанавливать в Google сервисы, если на них нет этих Google сервисов. И вот наш Huawei P40 Lite. Можно просто один раз нажать и нажать здесь в самом верху. Немножко не влазит. Вот в самом верху скачать. Вот, скачивается прошивка. Дальше обозначаем вот этот файл. Google Google.eng. Тоже нажимаем скачать в самом верху. И отдельно они скачиваются вот такими файлами. Вот у меня скачивается прошивка. Так, вот наши короче скачанные файлы, вот этот вот наши гуглы, будет приложение. А здесь у нас прошивка. Так, запускаем наш архив. Нужно это все разархивировать, и прямо сюда же мы и все извлечем короче не то я разархивировал разархивировал я папку открываем эту пять папку делаем разархивацию не посмотрела я сразу и нажимаем извлечь все сюда же все разархивация прошла у нас успешно вот наша флешка отношу ее в правую сторону чтобы она не мешала достаем Достаем нашу, вот наша прошивка довланд ее мы переносим на флешку. Так, прошивка на нашу флешку закачалась, все успешно, мы будем начинать шить наш телефон Huawei P40 Light Так, достаем нашу флешку с ноутбука, берем, наверное, этот короткий. Переходник Type-C. Вставляем наш телефон. Huawei P40 Lite. На да, все определяется. Все хорошо. И выключаем наш телефон полностью. Да, не забывайте зародить перед прошивкой. Телефон хотя бы до 90 процентов. У меня 80, но я буду рисковать. Дальше мы нажимаем верхнюю кнопочку плюса громкости и кнопочку включения и держим, пока не появится логотип. Держим, держим, держим. Логотип появился и отпустили кнопочку включения и держим кнопочку плюс. Громкости пока мы не войдем в рекавери. Шить мы будем, прошивать мы наш телефон будем через рекавери. Вот мы зашли в рекавери. Дальше нужно нажать кнопочку, Это сейчас сенсор, не нужно как в старых телефонах там пережимать кнопками. Нажимаем обновить мода, следующее, следующее, меморы карт. От ТГ Убдаты Мода. Когда я нажму эту кнопку, наш телефон должен начать шиться. Вот наша флешка, все, картридер горит, все подключено. Нажимаем. Все пошло, считывается информация. Ну и сейчас главное дождаться одного процента. Кстати, перед прошивкой я никаких сбросов не делал. Как был телефон вот именно в рабочем состоянии, так вот прямо я начал понижать прошивку. Пропустил и это чудное мгновение, когда появится 1%, но уже есть 4%. Я думаю, это хороший знак. Близим, чтобы вам было видно. Вот вот наших 4%. Кадридер работает. Кстати, насчет этих кадридеров и всех переходников, если кому-то надо, пишите в комментариях. Я оставлю обязательно ссылочки, где я покупал. А покупал я на Алиэкспресс. Итак, у нас уже 84 85. Все идет. уже, в принципе, скоро и финиш. Вот уже 96 уже дождемся 100. Я думаю, и посмотрим, что дальше произойдет. 98, есть 99 и вот и 100. И смотрим, что дальше произойдет. По идее, он должен перезагрузиться, что он и делает. Ничего не трогаем, флешки ничего не вынимаем. Появилась надпись Huawei, но я думаю, эта надпись будет долго висеть. Нет. приветствие и, И, ну, по-моему, здесь будет долго висеть, если я не ошибаюсь. Так, вот у нас приветствие прошло и просит установки. Вынимаем сейчас нашу флешку, она нам не нужна. И уже, я думаю, нам не понадобится. Так, пин-код с сим-картой. Запоминайте. Где русский? А вот он, в самом верху. Русский есть. Дальше, начало. Беларусь. Я в Беларуси живу. Принимаем условия какие-то. Так, подключаемся или не подключаемся. Ладно, пропустить. Пропустить. Далее. Это устройство. Так, запрос активации. Дальше мой телефон попросил активацию, так как я не сбросил аккаунт перед понижением прошивки. Тоже обращайте внимание. Лучше сбросить аккаунт, чтобы не вспоминать эти все пароли. О, вспомнил как пароль, да? Это хорошо. Вот через смс. Разрешить. Номер телефона. Да. Ну, в прошлый раз у меня такого не было, по-моему. Что-то я не помню. Все разблокировки непонятные. Если у вас с нуля будет телефон, то у вас, конечно же, такого не будет. Далее принимаю. Совсем соглашаюсь. Так, поиск телефона включен. Пропустить. Шестизначный. Два. Окей. Еще, еще. Далее. Пароль настроен. Пропустить. Службы. Включай. Ставслужение позже справка аналитики позже местоположение позже седан с другом телефон установить настроить как новое устройство а. готово так, очень популярное установить по сети Wi-Fi вот наконец-то загрузился полностью наш телефон так сейчас наши коды все прячем смотрим что у нас с прошивкой о телефоне 226 прошивка стала вот модель они чем-то отличаются huawei p40 lite хочу напомнить что они чем-то отличаются потому что не все телефоны шьются именно с помощью данной флешки, с помощью картридера. Могут шиться с помощью обыкновенной USB-флешки. Почему-то мой телефон шеется только с помощью данной флешки microSD. Больше никак он мой не шьется, потому что я перепробовал все варианты. Все, дальше нам нужно подключить наш телефон к компьютеру, чтобы закачать файлы. Зашли у меня трудности, не могу никак закачать файлы, ну, уже у меня закачивается, конечно, файл установки гуглов, гугловских сервисов. Как можно было подключить просто телефон к ноутбуку, я подключил, он просто не определяется, вообще даже не мяукает. Подключил наш картридер, тоже не определяется, один раз флешка определилась, но ничего перенестись не смогло. Постоянно с ошибкой и не полностью. Короче, что я сделал? Потому мне уже писали в комментариях в май, на моем канале, что тоже такая ситуация происходила. Потому что я помню, что в предыдущий раз было, э, все был доступ. Можно было подключать к компьютеру, а в этот раз не подключается. Можно перепрошить данной ситуации, но я не хочу терять времени и решил скачать с интернета. Установил я Яндекс диск на компьютере. Сейчас я вам покажу Яндекс.Диск. Вот он. Янден диск программу скачивайте. Авторизуйтесь и забрасывайте наше приложение. Вот это которое мы, вот это, которое мы скачали Google нет? Прямо на это файловое хранилище. Дальше. Дальше в, в телефон скачивайте. Яндекс это диск, и прямо со своего Яндекс диска скачайте вот, вот это уже приложение с сервисами Google, так как я сейчас делаю. И жду, за... когда скачается полностью это приложение. Блин, немножко заикаюсь, у меня уже так 2 часа начала третьего ночи, Еще хочется немножко спать и хочется доделать. Так, Прошивка у нас понижена до 226. Скачано у нас приложение с установкой гугловскими. И делаем установку самого приложения. Разрешить все права. Нажимаем. Установить. Идет установка. И можно сразу же открыть. Так. И пошла у нас инструкция. Что мы дальше делаем? Я английский плохо понимаю, но тут типа пишет нужна старая версия Android. И иначе ничего не получится. Нажимаем Не ОК, OK, а вот эту строчку Nevers. Neverse, или как там она была? Дальше нажимаем Next, Next, Next. Тут типа инструкция, как там надо будет устанавливать. Дальше нажимаем Let Go. Погнали! Делаем разрешение, разрешение. Здесь у нас какая-то тоже инструкция. Sorry, море. Нажимаем тоже ОК. Okay. Делаем продолжение. Нажимаем Backup. Здесь написано, что нужно откатить дату на 2019 год. Вот, неважно, какой месяц. Нажимаем ОК. Okay. Так, часовой пояс, автонастройка убираем, и, и, и, и, и, вот здесь нажимаем, 19-й год, окей, выходим назад. Так, дальше нажимаем backup, окей, здесь нужно нажать троеточие, восстановить из внутренней памяти, нажимаем дальше восстановить здесь просит у нас пароль пароль вводим как написано здесь ниже так B. здесь в принципе инструкция не нужна так как вы запустите само приложение вам будет инструкция выдана уже на английском языке если кто знает английский язык без вопросов если кто-то не знает можно просто взять вот телефон дополнительный, который мы приготовили и показали, какое там приложение нужно установить, можно с помощью фотографии переводить и спокойно самому устанавливать. Нажимаем «Готово». Выходим. Выходим. Вот. Дальше у нас пойдет. Все по пунктам. Где зелененькое, то и нажимаем. Так, ну перед тем, как продолжить, нужно его свернуть. И вот наша Долгожданное приложение, которое уже должно запускаться. Удалить отмена. Что я понажимал? Разрешить. Вот, нажимаем. Не торопимся. Вот, активировать. Активировать. И нажимаем эту кнопочку. Все, восклицательный знак появился. Все отлично. Приложение запустилось. Это уже хорошо. Сворачиваем его. И опять нажимаем на... На нашу инструкцию с установкой. Все, погнали работать по инструкции. Нажимаем на стрелочку зелененькую под номером один. Он тут пишет, что у нас дата стоит старая, а нужно поставить новую. Нажимаем ОК. Так, где наш год? А, вот автоматическая настройка. Все пойдет, отлично. И снова нажимаем. Дальше нажимаем ОК. Больше не спрашивать, разрешить, установить. Так. Дальше нажимаем открыть. Можно это все делать, вернуть. Опять нажимаем. Опа, видите, нажали на нашу инструкцию, у нас уже выбило окошко с входом в Google. Нажимаем войти. И тут очень важно, еще раз вот выбило, опять нажимаем «Войти», вот выбило. И здесь нужно обязательно ввести те аккаунты гуглские, которыми вы будете пользоваться постоянно. Если у вас несколько аккаунтов, то там вам предложат, попозже я вам покажу, что можно ввести несколько аккаунтов. И здесь нужно обязательно запомнить те пароли, которые вы ввели. Потому что если вы когда-нибудь выйдете с этих аккаунтов, то больше невозможно будет зайти. Здесь вот самая главная задача. Так. Не ввожу свой адрес. У меня он один. Так, ввожу пароль. Принимаем. И вот наше устройство соединяется уже с гуглами. Сохраняем. Вводите там свой номер телефона или как там, как хотите. Вот у нас кнопочка один уже пропала. Вот, кстати, после этого вот у нас красная кнопочка появилась, номер два. Если вы хотите еще добавить какой-нибудь один аккаунт, два, три. Вот нажимаете на эту кнопочку и опять повторяете процедуру. Сколько надо, столько устанавливаете. Установили аккаунты. Все, кнопочку 2. Больше не трогаем. Дальше нажимаем кнопочку 3. Ну и все. После установки нашего Google аккаунта нажимаю кнопочку 3. Так, он нас запрашивает какую-то установку. Все связано с Google. -ами. Установить. Готово. Установить. Установить, установить. Ждем. Готово. Дальше идет установка какая-то. Устанавливаем. Устанавливаем. Ждем. Некоторые установки занимают больше времени, чем надо. Готово. Установить. Все, она вылетает автоматически, как вы видите, ничего не нажимаю. Я только делаю установку. А уже само приложение мне подставляет приложение, которое нужно уже установить. У кого-то может быстрее проходить данная процедура. Готово. Установить. Ждем, я не зависаю, это все идет такая установка. Все, ждем. Готово. Дальше мы нажимаем ОК. OK. Остановить. Удалить. Дальше нажимаем ОК. OK. Сервис Google Play. Установить. принять, ждем, все, ждем, идет установка. Все, нажимаем кнопочку готово. У нас начали сыпаться ошибки. Это уже хорошо. Так, дальше мы сворачиваем наше приложение. И нужно попробовать запустить Play Market. Ждем загрузки. Ну, вот наш Play Market загрузился. Без проблем. Вот, как вы видите, все отлично работает. Вот менюшки все. Все, пока превосходно. Выходим. Так, дальше мы возвращаемся к нашему приложению. Нажимаем кнопочку 3. Ок. Все так. Уделаем установку. Видите, постоянные уведомления выскакивают. Уведомление типа ошибка там. Нажимаем готово. Дальше опять нажимаем кнопочку 3. Нужно сделать стоп и удалить. Останавливаем. Удаляем. Опять нажимаем ОК. OK. Сервис Google. Установить. Опять ждем. Ничего не зависает. Вот такая идет установка готова так после данной процедуры нужно свернуть наше приложение и запустить снова наш play market так play market запускается все отлично угу. так дальше опять нажимаем заходим в наше вот приложение опять нажимаем кнопочку 3. Так, сделать нам ОК. Короче, нажимаем. Останавливаем. Заходим в память. Чистим кэш. Сделаем сброс. Выходим. Так, она опять запустилась. Выходим. Так, а дальше нам... Нужно просто перезагрузить телефон. Перезагружаем. Так, вводим наши пин-коды. Так, ну что, попробуем запустить. Запустить, запустить, запустить. Не запускается. Еще раз. Еще раз, еще раз, еще раз. Не хочет. Хорошо. Нажимаем наше приложение. Так. Так. Окей, Нажимаем кнопочку 3. Стоп. Унистал. не стал. Значит, продолжаем, продолжаем. Удаляем. Деактивировать и удалить. Все удалено. Нажимаем кнопочку 1. Опять делаем установку. Ждем. готово. Еще раз нажимаем кнопочку один, И здесь оно указывает, что приложение полностью установлено. Пожалуйста, пользуйтесь. Интересно, странно. Запускаем наш Play Market. Ждем загрузки. Ждем, ждем. Не идет, можно еще раз запустить. Тут у нас как раз выходные, и мы живем в Беларуси. проблемы с интернетом. Возможно, просто интернет не дает нам зайти приложение. Так, вот, зашли мы в YouTube, ой, YouTube, Play Market, приложение, все, здесь установки все будут, вот видите, какие были установки, все на русском, ну или почти все. Вот, короче, все, все отлично, можно перезагрузить. Так, ну вот, YouTube, к примеру, можно попробовать, YouTube, вот YouTube. Так, YouTube, install, нажимаем, пускай устанавливается. Так, ну подождем, YouTube пускай загрузится, покажу, покажу я вам, что YouTube работает, все отлично. Кстати, очень важный момент, если у вас, например, пишется на английском, ничего страшного. Вот прошло буквально, по-моему, две минуты, и он автоматически, Play Market обновляется уже сам в интернете. И вот встал он на русском, все без проблем. Вот, смотрите, он уже все полностью обновился, еще работоспособность все на русском, не так, как было изначально, после установки. Буквально две минутки, и все, все стало на, на свои, свое русло, как говорится. Так, что у нас здесь идет? Так, вот YouTube у нас установился, можно уже запустить, и уже пользуется полноценно ютубчиком. Сейчас еще сделаем перезагрузочку и после перезагрузки вот мой канал, тут пишут уже все что-то там. А, что, я вам не показал, как видео работает. Вот любой амрестлинг какой-то там. Сейчас все, вот реклама, как всегда. Вот все, вот как вы видите, кому-то рекламу даю. Ничего страшного, установки нет. Главное, придерживаться инструкции. Короче, все, видео идет, все без, без вопросов. Делаю еще раз перезагрузку, чтобы убедиться, что у нас все отлично работает. И мы удалим уже наше приложение, как оно там называется, которое мы устанавливали с него Google сервисы. А вот наш Play Market. Все есть. Вот запускаем Play Market сразу же. Все, никаких ошибок, все отлично. Какие приложения нужно вам установить, все... Обновляйте без вопросов YouTube, пожалуйста. Пожалуйста, вам YouTube. Видите, какая-то еще установка. Все, вот работает. Вот. Всем привет, с вами Роман. Всем привет. Появился новый... Привет и пока. Ну а дальше мы будем уже обновлять наш телефон до новейшей версии. Вот смотрите, у нас сейчас, как было всем видно, 226-я прошивка. Мы, это, мы понижали прошивку с 361-й прошивки до 226-й, если кто помнит, помнит в начале видео. Если я, конечно, показывал. Так, я решил пока не повышать прошивку, пока не обновим полностью все сервисы. Заходим в Play Market, установка приложений, обновление и обновляем вот, Huawei Backup. Нужно, чтобы она обновилась обязательно, ну и заодно... Все приложения хочу, чтобы обновились. И уже после этого сделаем повышение прошивки. Итак, все у нас Google ой, Play Market, я уже путаюсь в Play Market, все, обновлений никаких нет. Можно спокойно повышать нашу прошивку. Повышаем мы, заходим в настройки, система обновления. Так вот, заходим в обновление ПО. Идет какая-то проверка, но уже у нас есть загруженная версия 361, как и была. Кстати, данная съемка проводится так, 0.07.11.201 года. Как вы видите, еще действительно до этого момента. И нажимаем просто установить. Идентификация идет. Перезагрузка. Всем ждем перезагрузки. И будет установка новейшей прошивки. Вот у нас 97%, 99% и должен он перезагрузиться. Сюкис. Сюкис. Я не ругаюсь. Там так написано. Сюкиес может. Может быть. У нас так. Пин-код. Сим-карты. Доступ Был опыт Ну что-то новое Что-то новое хочет Выдавления какие-то тут Ну Естественно обновление какое-то прошло Со всем соглашаемся Ну и что Ну в принципе все Наш телефон должен быть обновлен До последней версии настройки О телефоне И у нас стоит 300 300 61 прошивка Как вы видите 10 Android, все как положено Huawei P40 Lite Дальше у нас Ну что, проиграем Play Market Запускаем наш Play Market И вуаля, все работает Все загружается Все уведомления Посмотрим, обновлений никаких пока нет Это радует Ну и YouTube Так, все, YouTube загрузился. Можно запустить вот, опять, как всегда, рекламу на наш. Вот, короче, все отлично работает. Что хочу сказать. Вот какие-то дополнительные приложения установились, которые я сейчас удалю, потому что мне они не нужны. В принципе, на этом и все. Напоминаю, что в этом видео и шла Так, что мы делали изначально? Мы понижали прошивку 361 до 22 до 226 устанавливали приложения, такие как Play Market, YouTube дальше мы повысили прошивку и все, можно пользоваться всем спасибо за просмотр, обязательно если кому помог, ставьте жирный лайк подпишитесь на канал для вас это не трудно а для меня приятно, ведь я старался только для вас всем спасибо за просмотр, пока-пока